Накшатра-Ардра очень, – очень-очень необычная точка пространства. И когда мы э, знаем, что умы настроение общее в целом в пространстве связано именно с этой шахте, у нас есть ключи, как действовать. Потому что нас очень много всех. У нас у всех есть свои особенности, да? то есть свой индивидуальный натальный гороскоп, своя Луна какая-то и все остальные планеты, свои паттерны мышления, действий, желаний. Вот. Но что у нас всех может объединить и дать ключи к каждому дню это понимание накшатры дня и когда накшатра ардра очень важно не застревать в интеллекте, потому что это такая точка пространства где нет эмпатии где нет эмоций вообще и человек может застрять в интеллекте застрять в разделении, не понимая что нужно оставаться в человечном, и это может быть очень большим конфликтом. Поэтому, зная эти параметры, мы имеем ключ к тому, чтобы не застревать, не провоцироваться и добавлять осознанно эмпатию, чувственность. Потому что ее не хватает в дни, когда идет Луна по Накшатре Артра. Изучайте свой гороскоп, изучайте Умонастроение общее, и у вас всегда будет больше ключей к ресурсности и эффективности.